Привет, друг. Сегодня суббота. А это значит, что тебя ждет очередная поучительная история. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание, для комфортного усвоения возьми карандашили ручку с блокнотом и записывай дело и пометки к своему случаю в жизни. Важно. Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой. И только потом переходить к прослушиванию данной главы. Переходи по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак. Продолжение книги. Для соискателя, руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава номер 14. Про одну поучительную сказку. Мне вспоминается такая сказка про ворону с сыром и лесой. Я ее теперь часто вспоминаю и вам советую. Последний выпилок книги читай в следующую субботу. Реклама. Каждую субботу тебя ждет новинка. Только практические советы. Никакой фантастики. Подписывайся на мои канал. С уважухой, Макс Саныч.